я научился приближать, да? Вот кто это? Это бык вообще. Смотрите, это бык. Это бык, а это защитники давайте посмотрим вот такой ракурс. Так, а кто у нас вообще есть, а? Просто у нас вот эта фигня, ну, в принципе, да, доступна. Меч, меч доступен. А что я его поставлю? Я случайно. Вот это я случайно. Так, вот. Нам надо, чтобы после, кор короче, что-то поставить. Давайте поставим рыцаря, ну или кнайфу, да, рыцарей, двух рыцарей, Про и еще э, Хелтер. а, это защитников, да? А, нет, это с копьями, или, ну это, либо ли, или они лечат его, наверное, да, вообще капец какой-то. И катапульта, ну на всякий случай, чтобы... я не знаю что тут, я... я вообще не знаю, что это за фигня Война а фрукшек Я сомневаюсь, что лучники что-то сделают <говорит> Давайте еще одного, -хиль... хилька, хильку одну поставим, я не знаю, какая... что это за, я вообще не знаю, впервые вот это вот ставлю Так-то я не понимаю, Мой, что-то это ценное да, да. А, они меня а? А? Они против меня ничего не спутят На тебе, на что -те. а, На, да ты улетел вообще? Чё ты мне сделаешь? На что ты там, что ты тыкаешь ты, ты, ты ты свою вот эту фигню? У меня вообще Ты чё? Что у ты у нахер? Ты творишь, алё? Чё творишь, а? Что происходит вообще? Я убил одного. Бляха, убей их. На. Все, я победил, походу. Да, победа. Мне просто лагает. Вообще, смотри. Я, я один затащил всех, вообще, я. Все, все остальные лохи. Они вообще дебилы. Они ничего не сделали. Один я только всех затащил. Затащил, ну и катапульта еще. Ну катапульта, ну что, там стоит себе еще Но в основном я все сделал. Вот чтобы мы победили, я один. У меня там хп вообще, вообще, чуть-чуть. это -чуть, вот, сколько вообще, грамму вообще. Капец, да. Я не понимаю, вот как так-то? Еще чуть-чуть, если какой-то удар. Если бы у них хп не закончился этих... Я даже не знаю, как их называть. Эээ, ээ, Капец, полный процесс. Так, что у нас следующее? О, ледяная. Ничего себе, это, по-моему, новая, новая карта. Надо будет скрин. Скрин сделать потом. Так, это у нас кто вообще такие? Это у нас... Э защитники, это хорошо. Это лучники. Понял, понял, понял, пон понятно, понятно. Понят так, а антиэнгер, что это? Бык? Серьезно? Давайте поставим Снейк. Снейк, Чё? Ну, ладно, давай. А, это, наверное, вот это и есть. Который у них. Я просто не знаю. Может, мы сразу не затачим. Зев. Зевс. Зевс! Кто-то мне, мне друг говорил, что Зевс он. О, тут Зевс он будет. Вот я, я, да, я знаю. Вот, Зевс. Будем за Зевса играть, надеюсь. ПК. Давайте ради, ради рандома. А, мне дети. Ча-чу-чу-чу-чу, да-да-да. Ч? А, вот это я и говорил. А ему не холодно, он чисто и. А. А, вот так вот он. Па-па-ха-па-ха. Бляк, она заморозит. Да, бля. Девс, Девс, давай, Девс. На Наркоман, вы наркоманы. Он нас же сам говорит наркоманы. Идите отсюда. Ну, ну. Я бессмертный. Я в Зевс. А почему я Зевс промахнулся? Ты... ты чё, ты чё, ты чё? чё? Давай капец. Ты что против Зевса имеешь вообще? Я в Зевс вообще. Бляха, я умираю. Я в Зевс, я умираю. Что в Зевс вообще? Да, Зевс. <свист> Зевс, Зевс, да. А, давайте еще Зевс. Поближе поставим этого. А Умирает сразу, что-то мне это не нравится. Эту фигню подальше. Что она и так фигарная. Так. Вот так, чтобы своих не забыть. Чтобы своих. Давай, за Зевсы. <свист> <Чё> Вс, <вы>? Натя! Ледишки <свист> тупые. <свист> Натя! ты ч? Ты ч? двоих! твои! Ты ч? Ну я их двоих завалил, и всё. ну и Ну вс, это капец. <звы> да. Что происходит Я не понимаю. На тебя вообще тащит, но, но я не понимаю. Не, я не буду. Она замораживается, оказывается. Лучники. Давайте вот так ближе к Зевсу. Я за Зевсю. Хо-хо-хо, игра. Хо, хо хо По ногам, по ногам, нафиг. Прошел нафиг. Минус двое. Ты ч? Минус двое. Пошел нафиг. По ногам. Блять. Я Зевс. А вы никто ну убивай Чё-то я бессмертный Вы тоже бессмертный? но я, я должен быть бессмертным чё, Вы что, то были, я бессмертный, а вы никто На -те. Я Зевсович, это бессмертный зев, что-то бессмертный ты Кто живой? Кто? Да кто живой? Б-б-б? Кто живой, я не понял? Не понял. На -те. Кто? А ч? А? Ты ч, живой? Ты ч живой? Тебе очень нормально! Такой, да мне нормально! Ты чё дурак? что вообще? Он такой, а мне нормально, валяется, а мне нормально. Что за бред? Такой, нормально мне. О боже, это кто такой? Что это такое? Понятно, медведь какой-то. Ну, Зевс вас всех тащит. Давайте, два Зевса. Раз, два. Зевс тащит, а это я знаю. Одно. Давай, давай. О, давайте, вы умрете сразу, в принципе. А да, вообще, вы не вступите. Давай, ты будешь на защиту уйдёшь. Да какого фига? Ну, давайте я хочу скрыть. Я хочу с кривсом просто сделать Где Зевс? Давай, Зевс, Зевс, тащи На <связывая> Да что за сикня? Что за сикня? Почему? Почему Зевс не тащит? А почему? Почему Бесевс бессмертный? Да что за бред? Почему они бессмертные, а я нет? Да как? И как так-то? В смысле? А как с ними бороться вообще? Почему? А мы это на... А давайте ради фана просто натворим какую-то дичь. Просто. Ну, ради я уже на картинку... Я, я скрин сделал, но это не факт, что у меня получится. Давайте. Давайте! Давайте какой то месиво сейчас. Че за бред? Идея? Да, какой-то месиво происходит. Что происходит? Да реально, я просто месиво какой-то сделал. Да ладно, серьезно. Тут зевс даже в шоке будет. Ну ладно. Давайте одного зевса поставим. Это деш... Они будут нападать, а зевса будет подкрывать. Ну типа. Ну... Он, чёй это должен Зевсы куда зевса куда-то лезть. Зевс будет нападать. А они будут лезть и всех убивать пытаться. Ну их убивать. Буду. Давайте. Чтобы скучного не было. Зев <смех> <смех> <смех> Давай, Месси. <имей сюда. смех> Кое-что тут <-то> происходит вообще. <смех> Зев, тащи, <смех> я хочу скриншот просто сделать, понимаете? Ну, блин. <свист> я напишу зевс тащит все все так кто боже мой что это такое <свист> что, это? <свист> что это такое <свист> чего троян чё это за бред боже мой че за чёрт давай они а, все равно будет тащить их и пару, и один Зевс. Ага. Нет, даже два Зевса поставим. Окей. Вы же не против, что я поставлю два Зевса? ладно? Что... А, уже Зевс. Уже два зевца не получится. А, и вообще не получится, в принципе. Там как минимум надо, чтобы им осталось. Так. Так. Вс, Зевса ставим. Ну, раз, два. В смысле? А, Зевс... о такой так вообще... Какая-то... Вы сами там выходите, я не хочу... Боже мой, что тут происходит? Зевс вообще вообще затачите? Не, мы затачим. Мы, по-моему, затачим. А, мы затачим, реально. Зевс бежит такой, всех убивает. Смотрите. <смех> Нормально, но это не, это не будет, наверное. Нет, это не будет. Я бы хотел, но не будет. Взять. В смысле, Все. Стоп, а как? А, смотри, мы прошли. Смотри, следующая серия такая для маленькой. Группы. У нас серия будет ну, такая маленькая, 12 минут, три трай. Вот это вот следующая серия будем проходить вообще. Мон. Мы даже одну начнем. Ну, давай, ну это же может. вот, вот это вот начнем, чтобы начать. Начнем вот это. Вот. Ну что, потому что серия маленькая, короткая вообще. Окей, давайте. А чё вы там за? Что там делаете? А? а, типа я могу всех использовать? Ух ты! Кто вы такие? Так, у нас какие-то дебилы. Чего они там делают? Я не понял. А тут вообще все подряд, да? Зевс. Зевс всегда тащит. Так, Зевса давай. Потому что Зевс, Зевс знает, как это сделать. Ну, просто тащит. И пирата Пират Пирата. Зевсы и, и О, Не, не. Зевс спасай! <свист> Зевс, блях! <яхан. свист> Ух ты, ничего себе! Что происходит? Вообще, О, да, Минус один. Минус один На Зевса нападают. На. На Зевс нападают. На. На Зевса нападает. На, тебе. А, это они тоже кидают, вы что, дураки, Зевсы не убейте меня? вообще бред на Что получилось да? давайте вот, вот это вот точно последний вот это точно последний все фермер а кто вы такие зевс я не знаю зевс почему бы и нет эта серия будет зевс про зевса просто зевс очень нельзя ставить. Это, это нельзя. Так, давайте... Ой, нинджу поставим. Нинджу. Ну, давай, тут, нинджу. И одного, наверное, ферме Наверное, у нас осталось. Нападаем. Так, посмотрим. Так, Зевс опять же бежит. Зевс. С молнией Так, я за нинджу. На! На, на, ниндзя. ты от Зевс, отходи. Отходи, Зевс. Тебе же копать будет. Зевса не фигает. Ай. Зевс, Зевс, копать. Что происходит? Что, Что происходит? Что? Окей. Хорошо. Хотите по-хорошему? Ну все, хана, вам хана. Я, я говорил, что вам хана, я... Ну, все. Ну, реально хана. Потому что я сейчас засыпаю у какую-то дичь. Которая вам хана. Я даже играть не хочу. Я даже не буду играть. А зачем мне играть? Все равно это какое-то весело будет. А играть... Боже мой, что за весело. Что это за Месси? Что происходит? Все, да. Наверное, будем заканчивать. Что тут у нас будет? О, что это? Что это такое? А, они в кустах действуют. Окей, это будет следующая серия. Все, а пока буду заканчивать. Ссылка на плейлист ролики будут в описании. Пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.